Банде Гуру Пададандах Бхактабиндо Саманитам Сри Чайтанна Првум Бандени Там Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банди Радиках Чарано Дайям Гопи Атитананг пабуне Бхавишнови бью Намо нама Мукан кароти бачаланг пангунлан банди парман Ананду Мадо Бринда Нараяно намаскритто норонче иванороттамам. Девинсара сватингва самдату жайо мудире. Шанкхирта не кишно коту подеше. Говрия патрасшо пркашни гуру хакти Дейям сада паривабакнам абиштудухм, тетхаспадам сивавиренчанутам сараньям, битати хм панутопал фабаддипутам, банде махапурсуте чарна равиндам, ятпадапалла ванакочанда мани чатая, бисфори житакемпи Пуруна, Рагура, Сагара, Сарумултихи, Сарадхика, Майкада, Кипам, Краш. Си Кришна, Чайта, Напрахунита, Нанда. Си Адайта, Шьяддхитакада дхарсива сади хи бхакта Азан улами табжоу канока бодато шанкитаноин квитару камала я таакшо вишам бару диже бару Хария мухария мухария мухария мухария мухария мухария мухария мухария мухария мухария мухария мухария Бхаванурупе носадана ранам, гангата ранам, рамания джатака лапам, гаурини ВАГИ САЮСЬ ВАДАНЕ ЛАКСМИРЯ СРАЧА БАКСЯ СИ ЖИАСЬ ТЕДЕ САМБИТ ПАМНИ СИНГА МОХАМ БАЖИ ХАРЕ Кришна, ХАРЕ Кришна, ХАРЕ КИШНА ХАРЕ ХАРЕ Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари. Нетрая, нетрая, нетрая, нетрая, нетрая, нетрая, нетрая, Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвами Дакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, «Мы, Гаудии, всегда должны быть готовы отдать литры своей крови ради освобождения падших душ общества». Шила Прабхупада говорил, что мы, Гаудия, обязаны всегда быть, в любой момент быть готовы пожертвовать собственной кровью ради освобождения обусловленных душ этого мира. Прабхупад Говорит, что практически невозможно освободить обусловленную душу. Они не хотят слушать, что говорит саду. Если я буду говорить об абсолютной истине, они отвергнут меня, говорит Крабхупат. Но в то же время, если они слушают так называемых саду, которые по сути являются обманщиками, Обманывая тысячи людей, они полны энтузиазма. Но в действительности, если вы хотя бы раз услышали Шабда Брамана из уст подлинного преданного, вы сразу же распознаете такого обманщика. Вы увидите, что в нем нет жизни. Он говорит подобно мертвецу, то есть просто открывает рот. У него нет ни связи с гуру Парампарой. подлинной веры. Но тысячи людей готовы следовать ему и тем самым отправиться в ад. Что мы можем поделать? Что я могу поделать? Прохупат объясняет, что практически невозможно освободить обусловленную душу языков Мае, поскольку душа, обусловленная душа, не они готова к этому, они придают значение телу и тому, что prosperity. связано с телом. Body body да, они могут слушать харикатху, но на первом месте yeah. стоит их собственное тело и то, что с ним связано. Что поделать? Они не готовы. Если искренне они сосредоточатся на харикатхе, я, сидя на въясасане, заявляю, что они избавятся от таков майя. Но они не готовы. Не готовы на 100% разрубить связь с майей. На 50% может быть, но на 100% нет. Мы, мы вас послушаем, и на 50% откажемся от майя, но как возможно при таких обстоятельствах освободить душу, обусловленную душу? Это невозможно. Мы спим как минимум 8 часов. Возвышенные души могут выспаться за 4 часа, четыре с половиной часа, но так, но люди, так называемые люди, затрачивают на сон как минимум 8 часов. То есть из 24 часов у 8 уже затрачиваются на сон. Остается 16 часов, в которые нужно успеть поесть поболтать, посетить уборную, посвятить свое время жене, детям, друзьям, обществу. И остается, возможно, каких-нибудь 10 часов. Их они отдают на заработок денег. 10-12 часов. Они затрачивают на... Работу. Так когда же им совершать харибаджан? В этом весь вопрос. Прabhupad много раз говорил, что если кто-нибудь обретет вкус к эканти к абсолютному баджану, почувствует его вкус, поч... ощутит вкус к нему. Такой человек уже никогда не оставит баджан, поскольку баджан настолько привлекателен, что никаких моих лекций будет недостаточно, чтобы передать это, передать его сладость. Если вы не искренни. но если вы искренние, одного моего слова будет достаточно, чтобы изменить всю вашу жизнь. При условии, что я следую всему, всем правилам, то есть я не просто рассказываю лекции, а я говорю то, что я делаю, и то, что я чувствую. В таком случае одного лишь слова будет более чем достаточно. Это слово изменит всю вашу жизнь. Но Проблема в том, что вы, разные, вы стоите в разных лодках, имеется в виду одна нога в одной лодке, а другая нога в другой лодке. Как же я могу помочь вам в таком случае? Я отдаю почтение даже Пракашананде Сарасвати. Ведь он, как минимум, сказал Махапрабху, то, что ты говоришь, это истина, это правильно, но, тем не менее, я должен, я не могу оставить свое общество, свой сампродайю, но то, что ты говоришь, это правильно. То есть он был полностью пленен проповедью Махапрабху, он начал танцевать, воспевая имена Шри Кришны, как это делал Махапрабху. Но проблема в том, что наше положение гораздо более падшие, поскольку мы пристрастны. То есть, имеется в виду, мы постоянно пытаемся прославить гуру, который в действительности не является таковым, который падший. Именно поэтому... Я, это говорит о том, что я лицемерен. Именно поэтому мне никто не может помочь. Я много раз обращался к преданным по всему миру. Я говорил, это не то, о, о чем можно спорить или сражаться, за что сражаться. Это вопрос нашего выживания. Природа обусловленной души... Ее хроническая болезнь заключается в том, что она постоянно забывает, она не хочет помнить. Так вот, харикадха — это не вопрос споров, это вопрос нашего выживания, поскольку мы нуждаемся в ней, чтобы жить. Если кто-то выгоняет саду, он ничего не теряет в этой ситуации, что он то есть, теряет общество, если кто-то не позволяет ему проповедовать. Тот, кто находится а, в связи с Гуру Парампарой, то есть мы, мы не можем понять, кто в действительности находится в связи, в подлинной связи с Гуру Парампарой. Я не знаю, развили вы такое, такую возможность, прослушав, услышав так много харикатхи, в действительности вы должны бы научиться понимать, распознавать, где есть подлинная харикатха, а где говорит обманщик. И глядя на того, кто говорит харикатху с лицемерием, мы сразу же должны понимать, что это не истинная Харикадха. Нет, нет у него связи с Прабхупадой, с Гуру Парампарой. Это говорит о том, что такой человек не может совершать подлинный харибаджан. Как только мы утрачиваем связь с Прабхупады, с его учением, мы теряем все, лишаемся всего. Все превращается в ноль, мы превращаемся в ноль. Как только мы лишаемся связи с Бхакти Сидханта, Сарасвати Прабхупады, с Бхактивантакуром, наша жизнь, духовная жизнь, прекращается. Завтра я расскажу точное определение, что такое проповедь. без связи с гуру варгой проповеди быть не может. Итак, положение такого положения обусловленной души. И помните о том, что подлинный ачарья никогда не идет на компромиссы с моей. Однажды один ученик определенного ачарьи обратился к Бону Госвами Махараджу с вопросом о Сидханте. Бону Госвами Махарадж ответил, это был западный преданный, Возможно, он был из Америки. Когда Бонагасвами Махарадж отвечал, тот преданный сказал, «Прежде то, что я слышал от моего Гарудева, было гораздо проще. Я не могу понять, что Вы говорите. Не могли бы Вы рассказать мне, объяснить мне более понятным языком, то есть иметь в виду спуститься на мой уровень?» Бонг своим Махарадж ответил, «Я не могу спуститься на твой уровень, лучше ты, ты поднимись на мой». Это будет более практично, более полезно. И затем этот преданный пришел к своему гуру, и рассказал о том, что произошло, а гуру очень забеспокоился, почему это мой ученик ходит э, к другому ващнаву. И это то, что происходит сейчас. Один, пред, один гуру запрещает э, общаться с, своим ученикам с другим, гуру с проповедниками, с ващнавами. И тут Ачария начал критиковать под Бонгасвами Махараджа. Он хочет испортить моих учеников, говорит им какие-то неправильные вещи. В действительности, то, что сказал Бон Госвами Мухараш, является ситхантой Прабхупады. Нечто подобное произошло на Радхакунде, когда Прабхупада рассказывал Харикадху в обществе многих пандитов. Они обратились к нему, не могли бы Вы говорить на более понятном языке, чтобы мы смогли понять возвышенные? Ваш язык. Прабхупад ответил, что я хочу, чтобы Вы поднялись до моего уровня. Таково в наши дни положение проповеди, положение вещей на поле проповеди. Пракашананда Сарасвати сказал Махапрабху, ты выглядишь как нараин. Все, что ты говоришь, не может быть, то, что ты говоришь, не может быть ложью. Я верю тому, что ты говоришь. Тем не менее, я не могу оставить свою линию. Таким образом, он был готов принять абсолютную истину, но мы не готовы. Если обойти весь мир, всего несколько, возможно, найдутся людей, которые готовы принять абсолютную истину с, с такой сильной надеждой. Мы... Я продолжаю говорить, поскольку не сегодня, я, я верю в то, что не сегодня, так завтра. Люди поймут, Абсолютную истину. Поймут, что такое тринадапи, что такое подлинное смирение. Смирение означает говорить абсолютную истину абсолютным образом. Тринадапи означает полное отсутствие лапхи, пуджи и пратишдхи. Тринадапи не означает, смирение не означает говорить сладкими словами и тем самым обманывать вас. Итак, в настоящие дни в мире так называемое общество преданных. Они не хотят слушать об абсолютной истине, они хотят следовать обманщикам. Что я могу поделать? Итак, Риндаван Такур Махашая. Я хочу следовать его лотосным стопам. Сам Прабхупад учил нас этому, поскольку Вриндавандастакур никогда не шел на компромиссы с Маей. Весь мир был настроен против него. Его критиковали. Его... Критиковали его маму, его папу. Они нападали на него. Тем не менее, он не соглашался с тем, что они говорили. Он был полностью отрезан от общества. Он был изгнан из общества. Тем не менее, он говорил, «Мой Гуру Падма Нитянанда Прабу, и у его лотосных стоп находится вся моя Гуру Варга. Как же я могу оскорбить их, как я могу оскорбить тех, кто находится под стоп? Нитянанды Прабу? Даже Шанкар Бхагаван пренебрег Гуру Варга, это описано в читании Чиритамрите, что повело за собой его падение. Он получил наказание. Соверш... Насколько совершенно учение Гуранги, насколько он строг, я часто слышу. что Шила Кеша Махарадж был якобы очень строг, и Прабхупад был очень строг. Но что вы подразумеваете под этими словами? Часто-часто преданные говорят такого, так строги. Они говорили о Сидханта Вичаре Гауранге. Они были строги в этом отношении, в отношении ситханты Что же вы ждете? Вы ждете каких-то компромиссов в отношении ситханты Сам Гуранга говорил, что если вы совершаете неблагоприятное общение, яшит сангу, Махапрабху прогонит вас, то есть я прогоню вас. Потому что это бессмыслица, совершать служение Майи и в то же время служить преданным, служить Бхагавану. Махапрабху не позволял ни, ни малейшего проявления йошитсанге. Не допускал. Это первоначальное понимание в вайшнавском образовании, то есть имеется в виду, что необходимо отказаться от юшит-санги. Что такое Йошит? Если ah, этот цветок so nice, наслаждает мои чувства, если я стремлюсь наслаждаться им, это, этот цветок становится для ah, меня Йошит. Yes. Любой объект, Any object, что yes. бы то ни было, то, чем я стрем... пытаюсь наслаждаться, становится Йошит для Many меня. Times. Правхупад много раз объяснял это. Он объяснял, как отгородиться от Майя. Даже если я получаю Даршан, но при этом погружен в Майю, то есть, если я... То есть как может помочь кому-то тот, кто сам находится в мае? Если Ачарья сам в Мае, как он может помочь своим ученикам? Но, к сожалению, в наши дни Ачарьи часто находится еще в более падшем положении, чем ученики. Я думаю, что это революционные слова, тем не менее, это правда. Это правда, что ученики более искренни, чем их гуру. Гуру погружены в майо, деньги, наслаждение, деньги, they слава. Can't, can't anything, rubbish, money, people, Dastakur, Master, Но Вриндаванда Стакур никогда they подобному нас не учил. Вспомните. Когда читание Махапрабху прогнал то Харидаса. <coughs> близкие и преданные Махапрабу обратились к нему. Пожалуйста, прости его, что он сделал? Он же ничего такого не сделал. Но Махапрабху твердо ответил, если вы еще будете говорить о нем, я уйду. <связывание> Настолько бескомпромиссен был Махапрабху. Все преданные были озадачены, что плохого сделал что-то Харидас. Но Махапрабху находится в сердце каждого, как сверхдуша. И если я обманываю, Махапрабху видит это, немедленно. Ведь он находится в нашем сердце. Если я кого-то обманываю, это видит Махапрабху. Что-то Харидас ждал на протяжении года. Он надеялся, что не сегодня, а так завтра Махапрабху простит меня. Спустя год, когда Махапрабху возвращался с Джаганат шел к океану, что-то Харидас с большого расстояния предложил ему поклоны, рыдая, но Махапрабху не простил его. Когда что Харидас понял, что Махапрабху не прольет на него свою милость, все это на внешнем уровне, он отправился в Аллахабад на слияние трех священных рек и, сконцентрировавшись на лотосных стопах Гауранги, бросился. священной воды. Махаправа все знал. Он, тем не менее, то есть он ни у кого ничего не спрашивал про чота Харидаса, он не заговаривал о нем. Когда один преданный Салахабата пришел в Навадхипу, он рассказал о случившемся Шрива с пандитом. что Харидас оставил тело. И спустя долгое время, спустя много времени, когда преданные пришли в Пуре, и Шривас Пандит встретился с Махапрабху, Махапрабху спросил, где что-то Харидас? «Ведите его сюда, приведи его». Махапрабху прекрасно все знал. Он знал, что что-то Харидас уже оставил тело. Тем не менее, он а, разыграл такую лилу для того, чтобы преподнести нам урок. И Шривас ответил, он уже оставил тело. Ведь ты же не пронял на него свою милость, ты не простил его. И спустя год после произошедшего, он отправился в Аллахабад и там оставил тело. Покончил с жизнью. А Махапрабху, улыбаясь, и запомните те слова, которые он произнес в ответ. Это очень важные слова. Улыбаясь, он сказал. Это этот случай, случай с Харидасом, является. Точнее, это правильное искупление за грех Йошит-санги. То есть имеется в виду за ошибку Йошит-санги. Это верное искупление — оставить тело. Он говорит «прокрити даршан», он не использует здесь слово юшит. То есть если кто-то смотрит на прокрити, Сейчас я объясню, что это значит. Вы будете поражены. Если вы попытаетесь понять, по попытаетесь понять сердце Гауранги, почему он так сказал? Что означает прокритие? То есть пракрития это природа. Так вот, если я смотрю на женщину с настроением наслаждения, это есть прокрити даршан. Мое тело также относится к прокрити. Продукт природы. Это не какое-то искусственное изобретение, это продукт природы. Таким образом, если вы смотрите на что бы то ни было с настроением наслаждения, это и есть прокрытие даршан. Пурурава, к примеру, захотел насладиться Урваши. Таким образом, он, это, он видел ее как прокрытие. А что-то Харидас в действительности не сделал ничего плохого. Только один момент. С каким-то незначительным настроением, наслаждения он взглянул на женщину, на девушку, которая была в доме Мадави Девидаси, она помогала ей, была ее помощницей. Это было какой-то мимолетный взгляд, но Махапрабху, сидя, находясь в сердце, узнал обо всем. Итак, Вриндаван дастакор Махашай никогда не шел на компромиссы с Майей. Другими словами, с прокрите. Как вы помните, мы говорили о Баладева расе, о танце раса Баладева. Многие люди выражают сомнения по поводу этого вопроса. Они утверждают, что у Баладева не может быть отдельного танца расы. Пишут там, а, книг, подтверждая эту теорию. Но подобное утверждение, тот, кто заявляет подобное, выступает против Вриндаванда Тхакура Махашая. Валадик Раса не возможно. никто иной, как Вясадева. Например, Шантарачарья начал говорить о том, что Ясадева совершил определенную ошибку в своей сидханте. Он пишет, что Ясадев yes пришел в замешательство. Если сам Ясадева yes приходит в замешательство, как можно поверить в такое утверждение? Ясадева yes обладает полным знанием, и ничто не может ввести его в замешательство. Итак, мы говорили об этом и на гору Пурниму. В Риндаван Дас Такур наша Гуру Варга, и даже в Бхагаватам сказано, что утверждали, и в Бхагаватам говорится, что Баладеваджа Махарадж Бабури, month, из Дваракапури отправляется во Вриндаван, в врач. Сейчас, в это время, в этот месяц. Два месяца длится этот период – март-апрель, и в это время Баладев совершает Лил, Расалилу. Вриндам Дастакор в читании Бхагавате описывает это. Описывает, как Балдауджа Махараш приходит во врач и два месяца проводит здесь, проводит там. И каждую ночь он совершает танец раса со своей собственной группой гопи. Еще и Шиладжи Вагасвай также говорит об этом. Важный момент, о котором мы еще не говорили. Во время фестиваля красок, когда все бросаются Красками, или а, стреляют okay. друг, друг друга как из пистолетов, so, водяных а, цветной here, водой. Here, All, Итак, Вриндаван Дастакор прежде всего приводит Bhabhaji пример Mahakran. из Шримад Бхагаватам. МАДВА МЕВАЧЯ РАМАХА КАПАСУ БХАГАВАНА ГУПИ НАМ РУТИ МАВАХАН КУРНА ЧАНД КАЛАМ РСТЬ КОЙМУДИ Гамду, ВАЮНА ЖАМУНА ПО ВАНЕ РЕМЕ СЕВИТЕ СТРИГАНЕР ВИТАХА БИНДА ВАНДА СТУМ ГИНИ THAT OUR БАВЛАДИ Maharaj HE WENT TO ПРАЖАДАМ, STAYED THERE FOR TWO MONTHS в этом стихе говорится о том, что Балдаджа Махарадж проводит Расалилу на протяжении этих двух месяцев во Враджа со своей собственной группой Гопи. Это Расалила происходит на берегу Ямуны. Об этом же пишет и Прабхупад. Он говорит, что его группа гопи абсолютно отлична от группы гопи Кришны. И происходит она на огромном расстоянии от Говардхана, от места, где совершает свою раса Лилу Кришна. Завтра, мы, завтра в Асантараса Раса мы будем говорить об этом а также то есть завтра очень важный день и много so, о чем see, нужно будет сказать период Шараткал you know, это время празднования Дургапуджи проведения Дургапуджи это Шаратпурнима, раса, происходит около Гапешвар Махадева, на берегу Ямуны. На Гавардхане также происходит танец раса. Во многих местах, во Врадже, происходит танец раса. сейчас будет происходить Васантараса. А во, во время картики также происходит Раса, но отдельная, то есть отличная от Васантараса. Мандали, карену, ютешо, бомни, бабришу, гандарба, гандарба, рамам, э? Ирире, Ирире означает в этом слове. А, что все начинают прославлять гитам и гитам означает воспевание славы. Прежде всего, о чем говорит Вриндаванда Такор Махашая, так это о том, что на протяжении всей ночи Балдауджа Махарадж совершает танец Раса в, на протяжении двух месяцев. Прежде мы говорили с вами, как это возможно, что на протяжении двух месяцев длится Пурнима. Как правило, один день, Пол, полнолуние, одна ночь с полной луной. Тем не менее, при помощи йогамая возможно все. И для того, чтобы внести свой вклад, чтобы способствовать развитию Лилы, раса Лилы Баладева йогамая устраивает таким образом. что хоть весь мир и не видит пурнимы для Балададжа Махараджа, луна полная. Бринам Дастакур говорит, что муни и Риша которые отвергают общение с женщинами, прославляют Расарила Балдауджа Махараджа. И если вы по-настоящему разумны, вы поймете, что если такие возвышенные личности, которые негативно относятся к общению с женщинами, отвергают его, восхищаются, Расалила Лилы Махараджа, насколько она возвышена. И, конечно же, мы не должны рассматривать это как танец, с, танец Баладжа Махараджа с женщинами. Баладжа Махарадж не отличен от Кришны с одной стороны, но с другой стороны он отличен. Он является первой экспансией Кришны. Именно поэтому, потому что он не отличен от Кришны, он имеет право наслаждаться танцем раса. И таким образом Баладамжи Махарадж совершает танец раса со Сваруп Шакти, не с женщинами. Но определенно это не Гопи Кришна. Некоторые гуру Сахаджи утверждают абсолютно ложную... Утверждает, что якобы Балдаджи Махарадж решил утешить гопи, которые потеряли Кришну во время танца расы, и в конце концов начинает танцевать с ними. Это, это абсолютная ложь. И я уже написал, да, насколько это насколько они заблуждаются. Как я говорил, Баллададжа Махарадж обладает тремя видами расы. Даси раса, саки раса и вацали раса. Баллададжа Махарадж всегда готов служить своему господину, госп... Кришне. Он выступает как старший брат, это Ватсали Раса, или как или в Даси Расе. Но в действительности преобладает в нем Даси Раса. Но и Саки Раса присутствует, поскольку он играет с Кришной. И попытайтесь понять, если я люблю своего младшего брата, как я смогу... То есть попытайтесь понять, если Бададжи Махараш любит Любят своего младшего брата Кришну. Как может он играть с гопи Кришны, которые страдают в разлуке с ним? Как может он танцевать с ними, целовать их? Как подобное возможно? Если я приведу вас в дом обычных жителей, обычных людей, вы увидите, что старший брат всегда выражает любовь по отношению к младшему. Всегда в любой семье старший любит младшего брата. В любой дом зайдите, и вы увидите это. И он любит не только своего младшего брата, но и его жену. То есть он обладает какой-то привязанностью к ним. Так как же возможно, чтобы он имел какие-то личные отношения с женой младшего брата? Поэтому очевидно, что эта ситханта ложна, неправильно. Точнее, это утверждение неправильно. Так вот, муни и риши, которые отвергли общение с женщинами, отвергли порочное общение с женщинами, танцуют в экстазе, воспевая святые имена Баладауджа Махараджа. Так как же они могут быть порочны? Как же могут быть порочные игры Балададжа-Махараджа? И сам Махапрабху говорит о том, что лишит санга полностью запрещена. И во многих местах Шримад-Бхагава там говорится об этом. Говорится, что положение Саубаримони Пуруравы Вспомните Шобари Муни. Увидев, как спариваются рыбы, в нем проснулась кама, и он захотел жениться. И он женился на 50 девушках, но в конце концов он был отчаяние. Он сказал 60 тысяч лет. Я совершал баджан. Но за какую-то секунду я лишился всего. чтобы совершать... то есть подлинный баджан занимает тысяч, год за годом, год за годом, десятки лет занимает подлинный баджан, но лишиться его можно за секунду. Итак, Вриндаванда Стакур пишет, что Раса Баладжи-Махараджа чиста, совершенно и относится к категории Апракрита, трансцендентно. В ней нет ничего порочного. Полубоги бросали цветы в Нандаканана, это особое, а, то есть Нандаканан, это сад, Находит, находящийся в, в, в горах Гималай. И, там, где Кедранадх, Кедранадх, там же находится горе Кунда, и выше, выше. Обычные люди туда не ходят. Это очень высоко, и именно там находится это, это место. Я посещал его. Там очень сложно находиться, be, oh, so nice. Ay, точнее, то есть, сложно доб yeah. добраться до туда, you Но, you тем could, не менее, там настолько прекрасно, look, настолько красиво. Но в то же время, если I вы взглянете в глаза Вайшнава, чистого преданного, вы увидите, что... То есть... Если вы взглянете на чистого преданного, вы сразу же… То есть, если вы по-настоящему искренне, вы сразу же сможете понять, что он не такой, как все, что он не принадлежит этому материальному миру. Если вы взглянете в его глаза, вы поймете, что он не отсюда. Но, к сожалению, в наши дни весь мир сошел с пути следования Абсолютной Истине. Отвернулся с, с, от этого пути. Итак, полубоги собираются цветы с этого сада, который находится в Гималайи, и бросают цветы в Балададжи Махараджа, в то время, когда он совершает Танец Раса поскольку балдауджи Махарадж не отличен от Кришны, но в то же время они все-таки отличны друг от друга, поскольку это чинтия Беда Беда Татва. Итак, только Баладауджи Махарадж, единственная единственный аватара, которая может совершать танец Раса. Все, все, поскольку он первая экспансия Кришны, все, все, он абсолютно такой же, как Кришна. То есть различен только цвет, цвет кожи. Кришна черный, а Балдажи Махарадж белый. Одинаковый вес, о, простите, одинаковый рост, одинаковый внешний вид. Но есть некоторая разница в настроениях. Бхактимат Такур говорит, любую ситханту можно объяснить с точки зрения ачинти Беда Беда Татвы. Ачинти означает непостижимое, непостижимо отличное и then... в то же время единое, единое Bakti и отличное. То есть Бахтимута Кур объясняет, что если вы хотите, то есть абсу... объяснить какую-то ситханту, бед и обьет. Если бед не... Весь мир, все творение находится в связи с Кришной, то есть Он обладает отношениями с Кришной. То есть в отношении Ачинте, Беда, Беда, Татвы Кришна и Баларам не отличны друг от друга. Отличается только цвет их тела и несколько отличается настроение. Именно поэтому, говорит Прабхупад, только Балдаджи Махарадж может, украсив свои, свои волосы пером Павлина, совершать танец раса. Это не может äh, позволить себе даже Нарайна. Как мы знаем, Бхададжи Махарадж — сын Васуддевджи Махараджа изначально. Тем не менее, он And воспринимает right? свой, своим so, отцом Нанда Бабу. И поэтому он ни, никак не отличается от мальчиков-пастушков. А Маму Ишоду и Маму Рахини он воспринимает как своих матерей. Two... Кришна и Баларам два мальчика пастушка с процессом возвышения вашего сознания мы будем продвигаться дальше сейчас я обдумываю о чем мы будем говорить во время радхаятов я думаю, о чем я могу говорить, чтобы вы были способны so, это воспринять. There is so many как я уже говорил, Муни и Риши, Саду, должны быть очень осторожны по отношению к противоположному полу. Недопустима ни единая ошибка. Отступление. Недопустимо сидеть рядом даже с матерью или с сестрой или дочерью, сидеть на одном Because одной асане имеется в виду на одной скамье или просто рядом, потому что даже пандит может сойти с истинного пути. Как мы, мы знаем какие-то истории, много примеров тому, что отец женится на, собственном, на собственной дочери, а мать выходит замуж за сына. А здесь, даже в Кришнанагоре брат женился на сестре. Майя настолько сильна. Для нее нет ничего невозможного. Именно поэтому мы должны быть осторожны. Поэтому запрещено сидеть рядом даже с матерью, сестрой дочерью даже саду даже не должен находиться наедине с женщиной если она приходит то необходимо открыть двери окна потому что ум материален и он всегда норовит направиться к наслаждениям. Но Махапрабху не прощает ни единого отступления, ни единой ошибки в этом отношении. Как я уже говорил, женщину можно сравнить с огнем, а мужчину с емкостью, наполненной ги. Ги, очищенное а она, масло. Не это не я говорю, это, это говорит Бхагаватам. So, если поднести огонь слишком близко к ги, оно расплавится. Тем не менее, конечно, если вы обрели полную милость гуру и ваишнавов, на вас это не подействует. Если ваш ум вышел за пределы материи, именно поэтому я вас и прошу постоянно, старайтесь, выйти за пределы материи. Но вы не обращайте внимания на мои просьбы. Я сказал, я прошу вас, прежде всего, вашей обязанностью является выйти за пределы телесной концепции, за пределы материального ума. Если вы не сможете сделать этого, Вам придется оставаться на том же самом месте, где вы сейчас. Вы не сдвинетесь вперед. Я знаю, что вам плевать на мои слова, что вы не обращаете на них внимания, но я постоянно, я постоянно выражаю заботу. То есть я забочусь, я переживаю о вашем развитии. Я просто, тем не менее, то есть я, я объявляю... Я я выполняю свои обязанности, а вашей обязанности, то есть, я забочусь о вас, а вашей обязанностью является выйти за пределы материальной концепции. И при этом вы должны слушать меня, не спорить. Я не сделаю вам ничего плохого, то есть, я никакую опасность в вашу жизнь не несу. Никакой вред. Первая глава, 33-я шлока, я читаю на Бенгале, возможно, в английском или русском издательстве, издание, другая нумерация. когда Вриндаванда Стакур Махасая, то есть Вриндаванда Стакур махашая написал эти слова, а Сахаржии толкуют это в свою пользу, истолковывают это в свою пользу. В этой штуке говорится. Это на самом деле долго нужно рассказывать, но я вкратце постараюсь сделать это. Постарайтесь сконцентрироваться на этой шлоке. Слушайте. Тут говорится, что ночью Кришна Баларам Каждый со своей группой, с группой у Кришны своя группа Гопи, у Баладева своя группа Гопи. Одновременно в лесу совершают танец Раса. И Сахаржи как раз-таки и используют этот стих, доказывая свою теорию. Баларам и Кришна, наряженные в новые одежды, украшены гирляндами, чанданом, карпуром. Чатуршан — это смесь чандана, карпура, то есть когда вы наносите на тело такую смесь, она освежает. И Кришна и Баларама любят ее. Вспомните, в Матхоре была кубджа, которая наносила на них, на Кришну, на Баларама такую смесь. И получила тем самым их благословение. Кришна и Баларама в процессе танцараса поют, а гопи — Танцует и также поют. Темная ночью. ГЛУБОКОЙ НОЧИ Повсюду разносится аромат жасмина и других цветов, создавая прекрасную атмосферу. УДИТО УДУПО ТАРАКАМ МАЛЛИКА ГАНДХО МАТТАЛИЖУСТВАМ КУМУТО ВАЙОМА ЯГАТО САРВА БХУТАНАМА НАХА СРАВАНА They started dancing in such a way, what to speak about Bhutagram here. Even Demigods, even Sankar Brahma, even Sankar Brahma, Thakramu, what? И танцуют они так прекрасно, так прекрасно поют, что сам Шанкар и Брама поражены, они в шоке, видя это настолько прекрасно. Настолько прекрасное зрелище. Кришна и Баларам начинают петь настолько поразительно, что их голос раздается, то есть разносится с разными вибрациями. Есть такие певцы, которые одну лишь одну лишь строку из песни могут на 10 разных. Now, то есть, спеть абсолютно по-разному. Десять вариантов. Ты И Джилага Свами пишет, что вот это, то, что описывает сейчас Дастакур. Происходит на день, на праздник красок, в определенный день, это исключение. Они поют и танцуют. Но они не смешиваются Somebody друг с другом. То есть okay. не так как в мире, то есть в материальном мире устраивают разные шоу, когда обмениваются женами. Вот таково нынешнее цивилизованное общество, так называемое цивилизованное общество. То есть Джива Гасмимпат объясняет, что это исключение это особенный случай. Да, возможно где-то и, okay, да, где и это и называется Лилой, да, хорошо, это it's, раса, it's, раса Лила, то есть они поют, танцуют, раса происходит, но в подлинном отношении Раса Лила происходит, когда Кришна и Баларам уединяются со своими группами гопи. А сейчас они просто совершают игру на Фестиваль красок. Но люди введены в заблуждение этой шлокой. Конечно, раса присутствует в этой лиле, естественно, и поэтому называют ее раса Лилой. Но это, это лила отлично от той раса Лилы, когда Кришна и Баларама уединяются со своими гопи. Теперь Вриндаванда Астакур Махаша и пишет, «Те, кто даже услышав Бхагава, там, не обрел любви и почтения к Баладауджа Махараджа. Ужасно падши. Положение их очень низко. Если кто-то, услышав Али, или Балададжа Махараджи, не развил почтения к нему, не обрел уважения и почтения к нему, не может находиться в линии гаудио -вешнавизма. Им, таким личностям, запрещено стоять на пути вашнавизма. На самом деле, они могут даже войти в ворота вашнавизма. И такие люди получат наказание от Ямараджа, от Ямараджа Махараджа, потому что они подобны падшим мусульманам Яванам. Приравниваются к жестоким мусульманам. Жизнь за жизнью, жизнь за жизнью, такой человек будет получать наказание от Ямараджа Махараджа. Тот, кто не обрел любви и почтения к Баладауджа Махараджа. Ямарадж Махарадж ⁇ бог смерти. Он в действительности и вайшнав, также вайшнав. И Бридаванда Таккор сокрушается, пишет с глубоким сожалением, пишет, что taki, такой человек не мужчина, не женщина, это что-то среднее. Наверняка вы видели таких людей, которые вроде и не мужчина, и не женщина, и не женщина, и не называешь и не мужчина. Когда подобные личности вопрошают, где, где она расалила Бададжа Махараджа, Бинда с сожалением отвечает им в Багату Махапурани, Вишну Пурани, всюду описывается. Расалила Балдауджа Махараджа, так почему же вы сомневаетесь в ее существовании, когда сам Бхагават там высшее из Писаний утверждает, что она действительно происходит? В следующий раз мы продолжим. Когда у нас будет появляться время, мы будем проводить читание Бхагавата, чтение читания Бхагавата. About, about, В следующий раз я приведу много примеров тому, насколько in опасно может life. быть Йошитсанга. Дивач артхая You can keep the book here. Yes, We are always Jushtrasam with, both, with book without any book.